Однако, здравствуйте! Один из самых частых вопросов, что будет востребовано, какие ролики снимать, какие идеи для видеороликов выбрать, что будет востребовано, что будет заходить, что заходить не будет. Ребят, если бы я знал, что в 2012 году Нужно начинать снимать детский канал, я бы с вами не разговаривал, я бы вам это не рассказывал, я бы начал делать детский канал. Если бы я знал два года назад, что будут отлично заходить каналы по ММА, потому что сейчас бум каналов по ММА, и люди подняли уже большие деньги, но тема потихонечку начинает скатываться. Я бы первый полез в эту тематику, нашел бы себе работника, специалиста и так далее. Это я все к чему. Это я все к тому, что очень сложно предсказать будущее, очень сложно понять, что будет востребовано через некоторое время. Но какие-то прогнозы, какую-то аналитику делать можно. Поэтому давайте попробуем тыкнуть пальцем в небо и, тем не менее, что-то как-то вычленить, попытаться хотя бы, если не конкретные какие-то примеры привести, то хотя бы понять направление мыслей. Давайте мы перейдем к тематике, которая мне, скажем так, когда-то была дико интересна, казалась перспективной и так далее. Uh, просто перейдем на мой старенький, старенький проект, который назывался uh, Pandernization, и там есть старые ролики uh, по теме игры uh, World of Warcraft. В свое время, когда я конкретно занимался World of Warcraft, реально можно было запаститься на крупные площадки, их было много. Реально Blizzard мог запастить ваш ролик на свой сайт, это тоже давало какую-то активность, какую-то прогрессию. То есть в те моменты это было хорошо и интересно. Как вы можете оценить потенциал тема тематики в принципе? Самый простой способ оценить потенциал тематики в принципе, стоит ли ее делать и стоит ли ее снимать, это посмотреть самый большой, самый популярный канал по этой тематике. Я не буду далеко ходить, давайте мы просто возьмем. Хотя я знаю, как сделать проще, но тем не менее, давайте просто самый простой. Допустим, Warcraft, например. Я вам сходу могу сказать, что это мертвяк. А, и вот почему. Есть официальный канал Warcraft. Warcraft, да? Официальный канал всегда должен быть большим, хорошим, красивым и так далее. То есть, ну, максимально интересным. И мы видим, что, в принципе, на, даже на официальном канале ролики смотрят, ну, хорошо, если 73 тысячи человек. Хорошо, если 229. Это большой официальный русскоязычный канал. То есть, в принципе, ну, как бы... Да, есть, конечно, какие-то вот ролики, которые там... 500 тысяч набрали, да, за год. Но, опять же, чего-то поражающего воображения, миллиардов просмотров здесь явно нет. Хотя, это официальный канал, да? Собственно, даже значок есть, official, да? Окей, okay. а теперь мы находим, например, какие-то большие каналы по этой теме. Например, канал Зулькила, да? То есть это конкретно канал, который набрал 34 тысячи подписчиков. Хороший канал, нехороший, хер его знает, я его не смотрел. Но это и не важно. Мы с вами э, отправляемся в упорядочить и нажимаем самый, сначала старые. Я не знаю этого автора, не знаю этот канал. И мы видим, что человек снимает э, 2 года собственно, контент по Warcraft. И результат, который он сейчас имеет, это 34 тысячи подписчиков. Как вы думаете, хорошо ли за столько лет иметь 34 тысячи подписчиков? Я считаю, что это не очень хорошо. Теперь давайте посмотрим какой-нибудь ролик. Я всегда рекомендую открывать несколько роликов и смотреть, есть ли в них реклама. Если она есть, это хорошо. Есть Patreon. На Patreon в России практически не заработать. Есть, соответственно, U-Support. То есть, опять же, ребята, киньте мне бабла. То есть, простым языком, скорее всего, с высокой долей вероятности, Учитывая, что цель у него 20 тысяч рублей в месяц и 5 тысяч в месяц он зарабатывает на саппорте, это неплохо. Ну, то есть что-то зарабатывать. Человеку хотя бы что-то платит, он там а, уже лучше многих из вас, потому что он что-то зарабатывает. Но, как мы видим, 293 доллара per month, То есть, ну, очень легко можно цель, да? А, очень легко можно увидеть, что, в принципе, зарабатывать человек очень немного. То есть, хорошо, если этот канал приносит ему там 40 тысяч рублей в месяц. Делать два года канал, который приносит 40 тысяч рублей в месяц, ну, как бы, нет, конечно, делать можно. И я думаю, что человек действительно какой-то вот даже так... Ну, вот есть реклама. Нет, не реклама. А, ну, вот, да, человек снимает контент, человек что-то делает. как бы Может быть, это и хорошо, может быть, это и неплохо. Да, это не реклама. То есть, рекламы на канале нет. Человек зарабатывает на донатах. Хорошо, если 40 тысяч в месяц. Я думаю, что, скорее всего, это меньше. То есть, мы можем сделать вывод, по крайней мере, по этому каналу, что этот канал нельзя назвать супер успешным. И тему Варкрафта нельзя назвать... Супер успешный. Мы можем долго еще посмотреть, полистать, повыбирать, подумать и так далее, и так далее, и так далее. Я просто знаю самый крупный канал в этой тематике. Ну вот один из тех, с кем мы когда-то вместе что-то делаем. И сколько я не захожу к Науру, при всем уважении к этому человеку, я вижу, что просмотров в принципе больше не становится. То есть это старейший, это я еще не начал. То есть это хер его знает сколько лет, 6, наверное, 7 может быть миллион лет. 6 лет назад. Шесть лет назад человек начал вести свой канал, в том числе Warcraft, снимать, да? Шесть лет назад. Набрать за шесть лет 253 тысячи подписчиков это хорошо или это не очень хорошо? Будучи самым известным автором в этой теме, в России, с поддержкой Близзарда, с поддержкой крупных сайтов, и набирать сейчас по... То есть я не говорю, что человек молодец, он работает, зарабатывает, на работу не ходит. то есть Вопросов-то нет, в общем, да, это там своя история. Но... Я не вижу здесь какого-то супер результата, да? Ну не вижу. То есть нужно четко понимать, что если мы сейчас с вами начнем с нуля делать контент по игре Warcraft, то 10 тысяч просмотров это, в общем-то, если не предел, то близкий к этому результат. Стало быть, Warcraft мы отбрасываем. Я понимаю, что многие из тех, кто смотрит это видео, ну хотят, чтобы я все тематики сейчас рассмотрел, как вот это, как вот то, а вот такая тематика, а вот такая. Ну давайте я все-таки буду следовать. Моей цели показать вам именно методологию, как это делается. Теперь обращаемся к игре Dota 2. Смотрим на крупные каналы. Понятное дело, что Dota Whatafuck, это очень крупный большой канал, но он англоязычный. И все-таки это не пример для России, поэтому мы находим российские каналы. А с российскими каналами ситуация очень простая. Очень легко, посмотрев на любой российский канал, увидеть, что в принципе просмотров больше не становится. То есть то, что набирали просмотры раньше, в принципе также набирают сейчас или меньше. Я просто немножко глубоко в этой ситуации, потому что я много последней недели консультировал крупных дота-каналов, так уж получилось, что что-то начали брать мои консультации, активно они. Я знаю, что там есть большое падение и по рекламодателям, и большое э, падение, но опять же, это нужно знать, нужно немножко посмотреть, нужно поразбираться. То есть канал по доте вот такого уровня, поскольку это канал моего ученика, я знаю, сколько примерно он должен приносить, в принципе свои там 250, 300, 400 тысяч в месяц может приносить. Вот, но опять же, если посмотреть, здесь нет роста, то есть интересно делать то, в чем есть рост, то есть если вчера у тебя ролик набирал 232 тысяч, да, а, там 176, 200 тысяч, а сейчас он у тебя набирает там 188, там, 59, 204, 65, то есть так или иначе мы не видим роста, мы видим легкую стагнацию. Легкую небольшую стагнацию, которая продолжается. Ну и из-за алгоритмов, из-за того, что количество продаваемой рекламы падает, соответственно, стагнация продолжается. То есть, здесь опять же понятная история. То есть, вот таким макаром, посмотрев, где какая реклама, кто насколько продает, мы можем сделать какие-то выводы. Более того, я всегда рекомендую ходить на вкладку в тренде, потому что понятно, что в принципе в России набирает просмотр. И мне не нравится то, что происходит в трендах. Я считаю, что. Ну, то есть, это там история в другом, да. Мне это как бы не очень интересно. Но, тем не менее. Если это заходит, если это интересно людям, значит вы в теории можете снимать то же самое и набирать большие просмотры. То есть нужно просто, посмотрев максимальное количество тематик, проанализировать, сколько вообще они набирают. Начать с того, что найти топовый канал. То есть вы решили снимать, вот, например, игры для Android. Вот вы находите игры для Android. Я давно говорил, что это довольно хорошая тематика, на мой взгляд, для Android. И вы смотрите, ага, значит, вот человек набрал столько, вот человек набрал столько. А если мы нажмем самый популярный канал, да, каналы, например, выберем каналы, да, лучшие игры на Android, ага, ага, 132 тысячи, ага, 364, например, да, 364, а сколько они снимают, а сколько у них просмотров и так далее. То есть все тематики нужно анализировать. Это первые, в общем-то, способы, о которых мы с вами поговорили. Вторая э, интереснейшая штука, это Google Trends. Google Trends, Google Trends, Google, Google Trends. Нажимаем на Google Trends и, соответственно, можем проанализировать. Например, берем игру World of Warcraft. например. Вот. И вводим за 12 месяцев. Это не очень интересно, я хочу большую выборку, я хочу последние 5 лет. И посмотрев последние 5 лет, мы можем вообще понять, где наиболее популярен Warcraft. Во-первых, когда он нарисует нам график динамики популярности, который он почему-то не хочет рисовать. Во-вторых, Во мы можем понять, какие запросы были особенно популярны, но почему-то Google график нарисовать нам не захотел. Почему это происходит, я не знаю, но почему-то график он не рисует. Обычно он график рисует, и когда он вам его нарисует, может быть просто Warcraft проклятый запрос. Давайте возьмем другой запрос. Давайте возьмем вопрос например, Жанна Фриске. И опять же, он не хочет рисовать график. То есть, ну, видимо, сегодня сложились звезды так. Тем не менее, на этом графике вы сможете легко посмотреть, когда он появится, потому что, как видите, его нет. Вот. Но обычно он есть первый раз за... Вот, да, он есть. Смотрите, мы взяли запрос Жанна Фриске. Фриске, да? А если мы с вами проанализируем, когда этот запрос был особенно актуален, мы с вами найдем очень интересную корреляцию да, с тем, что, скорее всего, скорее всего, я не очень, честно говоря, знаю эту ситуацию хорошо, но... Это у нас что такое? Это у нас 31 мая, 6 июня. Вот эта точка, 7 июня. Давайте посмотрим Жанна Фриски, Википедия. Просто это мне интересно, именно я думаю, что правильно это должно так и совпадать. Да, Жанна Фриске умерла, и это произошло 15 июня 2015 года, да, я правильно понимаю? 15 июня 2015 года. И мы с вами видим здесь, что это тра-та-та июнь. С 3 с 7 по 13 и вот собственно вот на 15 число, да, потому что вот это уже да это уже 28 вот 14 июня 14 -го, 15 -го получается да прошла эта новость и была максимальная активность по этой новости дальше в риске ну в общем перестала, поскольку нет какого-то там у нее творческого взрыва, ну и, соответственно, сейчас она, в принципе, уже мало кому интересна, да. То есть, опять же, были какие-то топовые события, то есть, ну, в общем, этот график просто не то, что я там хотел что-то плохое сделать, нет. Я хотел показать вам, что конкретно видно, да, в какой момент стало наиболее интересно. Опять же, если мы вернемся все-таки к нашему Warcraft, давайте не будем Warcraft, давайте Dota возьмем. Мы можем четко увидеть, что, например, игра Dota по популярности, она за последние пять лет падает. То есть, начав снимать доту в тринадцатом году, как это я сделал, кстати, и купил хату, можно было оказаться в шоколаде. Можно было на куче пиков подняться, бомбануть, выстрелить. Да, в принципе, дота все еще там ну, интереснее, чем Жанна Фриске, например. Но это уже далеко не так интересно, как это было 5 лет назад. То есть, опять же, по всем играм можно по любым темам проанализировать, насколько это все. Тот же самый Майнкрафт, например. Ну, стагнация. Причем это очевидно, это же не какая-то, да... А вот, например, взять UFC. Я очень много об этом говорил. Одна из самых хайпующих тематик, одна из самых интересных. И, пожалуйста, вам добрый вечер. Тематика не падающая. Тематика хайпует. Резкие взрывы все еще есть, да? но на определенных больших событиях. И, пожалуйста, у тематики есть явный рост. Вот вам простой пример, как можно проанализировать и выбрать идею для YouTube-канала. Пользуйтесь Google Trends, ну и, соответственно, головой плюс поиском YouTube. Надеюсь, что был полезен.